Здравствуйте. На каком тренинге вы сегодня были? Здравствуйте. Сегодня я была на тренинге «Сердце император внутренних органов». Какие у вас общие впечатления? Вы первый раз на таком тренинге, где точки прожимают, или вы уже были до этого подобное? На таком тренинге я первый раз. В Самару пришла весна, приехали наши учителя, привезли с собой свежее дыхание весны, здоровье. И это нам передалось, мы научились очень многому. Мы узнали много о нашем сердце, много узнали о том, что ему полезно, что ему не полезно. Мы узнали о том, какие точки нужно использовать для того, чтобы восстановить здоровье сердца. Мы узнали много о том, даже о том, какие продукты полезны для сердца, что тоже не было важно. А вот перед тем, как вы решили пойти на тренинг, у вас были какие-то предпосылки, вот, того, что э, точки по сердцу вам помогут исправить какие-то проблемы? Ну, начнем с того, что мне уже 65 лет, и как бы вопрос о болезнях сердца, он иногда стоит у людей в этом возрасте. Ну, я не хочу сказать, что уж я прям совсем жалуюсь на какие-то болезни сердца, но для поддержания его здорового состояния и хорошего состояния своего организма, я думаю, это полезно. Будете прожимать точки дальше? Обязательно. А вот мудры, которые давали, вы пробовали уже? Да, мудры я пробовала сегодня утром и встала в совершенно замечательном состоянии. Пришла на занятия, готовая дальше работать над этими вопросами. Тренинг был двухдневный. После первого дня почувствовали уже изменения? Может быть, у вас сон, например? я как раз сделала мудры. Я пропела одну даже мантру, хрим, солнечную. Mm -hmm. Ну, я думаю, что солн солнечная мантра, она полезна, поскольку это тоже мантра огня, полезна для сердца. Хорошо. Спасибо. Всего доброго. Всем удачи.